Меня зовут Надя Парфан, я из Киева, из Украины. Я приехала в Москву читать лекцию на проекте «Кухня». Моя лекция называлась «Гендер и постколониальность в украинском кинематографе». Я кураторка, я занимаюсь кураторством кинопроектов, кинофестивалей, кинопоказов и разных событий в сфере независимой культуры. Я также режиссер-документалист. Я сняла один фильм, экзавр про православного священника Гея и снимаю несколько новых проектов сейчас. Почему я рассказывала о такой теме? Потому что для меня лично она очень важная, поскольку я занимаюсь кино, как э, субъект съемки я снимаю кино, и как зритель, и как куратор я много смотрю кино, и организовываю кино, и мне кажется, кино важнейшим из искусств. Я согласна с Лениным, но у него были свои пропагандистские цели, а я как бы... Я просто так воспринимаю культурный контекст, что кино играет в нем очень важную роль, потому что это демократичный медиум, он доступный разным людям. Современное искусство там, или академическая музыка – это что-то узконаправленное, недоступно всем. Кино, оно как бы очень буквально, и оно говорит совершенно разными людьми эффективно. Поэтому, мне кажется, важно говорить о этих вещах на материале кино и в, кон в контексте кино. Что я хочу пожелать российским феминисткам по итогам нашего сегодняшнего разговора? Я хочу пожелать им быть сильными, не идентифицироваться с травмой, не быть жертвами и помнить, что мы всегда, все, в том числе феминистки, женщины, женщины с опытом насилия, женщины с опытом дискриминации, мы все являемся одновременно субъектами и объектами насилия. Мы угнетаемые и угнетаемые. И я хочу пожелать нам всем об этом помнить, особенно помнить об этой части, что у нас всегда есть сила, которую мы можем применять, и мы можем угнетать других. И мы, конечно, мы все это делаем когда-то, чуть-чуть больше. Вот об этом надо помнить, и это, эту силу можно использовать для того, чтобы помогать слабым, делиться, делиться с теми, у кого их нет. И всегда найдутся люди, которые слабее вас, вот их надо поддерживать.